Что такое деньги? Это просто числа, или же тут он? за что продана через знак. Среди свиней посаженных в один ряд задохнулся последний честный диплома. Все собрались в стаю, руководить стали, а голодал мясо, кости отбирали. Не знал, что будет дальше, раз ведра до встречали. Я, слыша за погари, еле срали в папку новый закон. Все дела на потом. Люда Принеси кофе с молоком Господи, столько дел, когда ты удел Пятый год работы оформляю пятый а удел Люди, не думайте, что просто быть боссом Нет. Столько не спал, не ел, что погорели все ноздри Еще вопросы от метровым с носом От государственных секретов поддаюсь психозам, психозом, мало сплю, мало ем В стране много проблем с коллегой Нужно обсудить море на кем И только вот незадача Все в своей квартире не сообщили, что люди тут четвил что такое деньги, это просто числа? Или же то, за что продана честь? На среди свиньи, посаженных в один ряд задохнулся, последний честный дипломат. Что такое деньги, это просто числа? Или же то, за что продана честь? На среди посаженных в один ряд задохнулся, последний честный дипломат. Собрались стаю и руководить стали Голодав голода мясо кости отбирали Не знаю, что будет дальше, рассвет рада встречали Не слыша за погари я лепели стали Что такое деньги? Это просто числа Или что-то то, за что продано через нас, Среди времен в один ряд Задоснулся последний честный дипломат Что такое деньги? Это просто числа Или что-то -то, за что продано через нас. Сажан в один ряд, горел, за последний час не депутат.